всем привет с вами снова вячеслав ульянов я с вами хочу поделиться сегодня своей своим рукоделием так сказать это кукан который сделал своими руками вот что такое кукан ну имеется в виду именно для подводного охотника это такой же инструмент допустим как и фонарь и подводное ружье то есть если вас подведет этот инструмент в подводной охоте, то есть потеряете там или он сломается. Подводная охота может просто накрыться медным тазом. Поэтому в самом начале, когда я только начал заниматься подводной охотой, я решил придумать какую-нибудь конструкцию такую. Очень надежную, долговечную, чтобы не было каких-то каких-либо неудобств. То есть, чтобы была. В то же время очень простой в использовании вот вы конечно скажете типа словок ты чё с дуба рухнул в магазине продаются эти кукану довольно приемлемые цены там 500 рублей да есть куканы но там понимаете вместо тросика веревочные механи... верев... веревочные тросики вот то есть они перетираются могут порваться там то есть кукан слетит вместе с рыбой тоже будет очень обидно потом у них там какие-то цепные специальные механизмы там с кнопками когда ты возишься в воде там с рыбой там или где-то запутался ты тоже можешь там рукой как-то там или ружьем там задеть об эту кнопку у тебя в этот кукан просто тот штырек слетает и вместе с рыбой может слететь все вот. тем более любой механический это воздействие там любой механизм вернее может сломаться просто со временем выйти из строя вот поэтому я решил создать вот такую конструкцию то есть тросик длина 80 сантиметров диаметр 2 миллиметра вот такой штырек длина 27 сантиметров проделал отверстие два с половиной миллиметра сейчас я размотаю покажу то есть вот здесь вот значит на входе был отверстие два мм. с половиной миллиметра с обоих сторон посередине проточил для того чтобы то есть когда протыкаешь рыбу куканом чтобы не было никакого сопротивления Ну, чуть-чуть потоньше сделала на месте сгибов тросика так, значит, сделал отверстие 2,5, засовываю тросик 2-х и тут остается расстояние. Беру электрод 2,6, затачу его под очень таким слабым углом и забиваю его сюда насмерть, заклиниваю. То есть тросик очень крепко здесь сидит, никуда он уже не сорвется, ничего. Здесь просто затачиваю, чтобы никаких зазоров ничего не было. Все, значит, на этом конце петля. Петлю просто взял трубку медную. Зажал пассатижами, потом зажал в тисках. Ну, соответственно, чтобы никак не освободился она. То есть сидит тоже очень жестко. Как я его использую на своем поясе, значит. Это если я плаваю без плота. У меня на поясе два монтажных кольца. То есть когда одеваешь с левой стороны, с левого бока у меня одно кольцо. Я через карабин цепляю к нему петлю вот эту. Потом закидываю, значит, сам кукан за спину. И с правой стороны у меня еще одно кольцо монтажное. То есть вот так вот продевается. И вот так встает очень крепко. То есть никуда ничего не денется. Ну и все, в принципе. Вот. На плот, на плоти там у меня специальное тоже колечко. Тоже через карабинчик. Цепляю вот эту петельку. Вешаю рыбу и плаваю дальше. То есть там не мешает ничего. То есть у меня, на мне ничего не висит. Вот данную конструкцию считаю очень удачной. Никаких минусов я еще не наблюдал у нее. Вот. Плаваю уже с ним два года где-то. Вот. Никаких нареканий, ничего ни разу меня не подводил. Очень серьезная такая конструкция надежная. Есть у кого, Если кому понравилось, можете сделать такой же. Вот. Если есть какие-то вопросы, там, предложения, пишите, пожалуйста, в комментариях. Я вас выслушаю, на вопросы отвечу. Ну и на этом все. Всем пока, всего доброго.